Меня зовут Мутугулина Гульфия. В эфире Универньюз. Самые интересные и свежие новости республики и не только. Смотри сегодня. КФУ обсудили создание научно-образовательного центра мирового уровня. В Казанском федеральном прошли плановые тактические учения по безопасной эвакуации людей. Опасный крупный астероид приближается к Земле. Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в очередном заседании Государственного совета Республики Татарстан 6 созыва. На заседании было рассмотрено 25 вопросов. Основным вопросом повестки дня стал законопроект о бюджете Республики Татарстан на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. А мы продолжаем. В Казанском федеральном университете обсуждали создание научно-образовательных центров мирового уровня в республике Татарстан. Обо всех подробностях встречи расскажем в сюжете.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 Ректор КФУ особо отметил, что в создании национально-образовательных центров должны принимать участие все университеты, институты и основные промышленные компании республики. Объединение усилий ученых правительства Республики Татарстан и компаний региона, предложенное Ильшатом Гафуровым, обеспечит рост конкурентоспособности бюджета образующих предприятий республики и снятие зависимости от иностранных технологий. Если решение о создании новой структуры будет принято, то в ее задачу будет входить насыщение рынка новыми товарами, созданными на основе разработки отечественных ученых. Итогом встречи в Казанском федеральном университете стало понимание необходимости создания структуры, которая объединила бы как академические институты, так и университеты. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Представители Казанского федерального университета побывали на юбилейном пятом машиностроительном кластерном форуме ⁇ Индустрия 4.0 ⁇ Матричное производство ⁇ повышение производительности без сокращения персонала ⁇ Форум проводится с целью передачи лучшего мирового и российского опыта цифровизации промышленности, формирования макрорегиональной стратегии развития отрасли машиностроения, смежных отраслей и реализации кооперативных инвестиционных проектов на территории России. Образовательный форум, который проводится уже в этом году пятый раз, где встречаются различные компании машиностроительного комплекса России, в том числе и Татарстана, на которых говорится о различных направлениях вот данный форум посвящен как раз роботизации о вхождении промышленных предприятий в индустрию 4.0 и степень готовности предприятий. И одним из самых важных наверное, факторов, с кем мы туда зайдем, в эту индустрию 4.0, с каким персоналом. Спикеры форума рассказали не только о современных тенденциях подготовки кадров, но и о том, как они работают с высшими учебными заведениями, в том числе и с Казанским федеральным университетом. У нас очень близкая связь с КФУ. Мы очень плотно работаем и с главным учреждением, которое находится в Казани, и точно так же с филиалом институтом КФУ, который находится на Бежих Челнах. Наши руководители являются заведующим кафедрами, читают лекции, студенты проходят производственную практику. Очень плотные у нас связи с ВУЗом. Есть также и совместные работы в области каких-то разработок. То есть мы не только используем возможность привлечения студентов, но и совместные разработки. В рамках мероприятия спикеры дали гостям форума верные советы, как правильно повышать производительность труда и развивать отрасли машиностроения. Дарья Курмышкина, Виолетта Басова, Универньюс. В деревне универсиады КФУ прошли плановые тактические учения по безопасной эвакуации. Подробности далее. В деревне универсиады Казанского федерального университета прошли плановые тактические учения по безопасной эвакуации. В них приняли участие 247 студентов КФУ. В рамках учения важно было проверить автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения, систему дымоудаления, а также поведение сотрудников частного охранного предприятия. По сценарию на шестом этаже произошло возгорание. Сработали дымовые извещатели, сработала система оповещения. В это время включаются, у нас лифты опускаются на первый этаж, открываются двери, лифты не, не ходят. Приточная вентиляция отключается, включается система дымоудаления, включается система оповещения. Вы слышали внимание, пожарная тревога – это система нашего оповещения. После сработки автоматический сигнал идет в пожарную охрану и по 0,1 вызывается ближайший пожарная охрана. По сценарию один человек на шестом этаже оказался отрезанным от выхода. Его огнеборцы спасли с помощью коленчатого подъема. Остальные студенты и сотрудники эвакуировались по незадымленным лестничным клеткам. Также на глазах у студентов спасатели показали, как тушить возгорание с помощью огнетушителя. Необходимо э, руки защитить э, либо рукавицы, либо другим материалом, то есть бальто или платок, чтобы подойдет под руку, чтобы не получить обморожение. Видели, как огнетушительно работали наши добровольные пожарные команды. И числа студентов у нас есть, существует добровольная пожарная команда, которому мы обучили все. Это первые наши помощники во время всегда пожаров, сработок они первыми придут к вам на помощь. В результате учений руководитель службы противопожарной профилактики Казанского федерального университета отметил, что пожарная охрана сработала на отлично. Поэтому общая оценка тактических учений на территории деревни Универсиады удовлетворительная. Эльвира Зорина, Ленардо Вильтяров, Универньюс. Астрономы Казанского федерального ведут наблюдение за сближающимся с Землей астероидом. 25 октября потенциально опасный космический объект пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты. Более подробно смотри далее. К Земле приближается потенциально опасный астероид, который пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты в пятницу 25 октября. Он принадлежит к семейству так называемых потенциально опасных астероидов, но в данные, при данном сближении его ничего опасного для Землян нет. На самом деле, где-то в районе 25-26 октября, то есть в конце этой недели, он пройдет на минимальном расстоянии от Земли примерно 6 миллионов километров. Это достаточно далеко, от примерно 16 расстояний от Земли до Луны. До сих пор никто из ученых не может точно сказать, как поведет себя тот или иной астероид при каждом следующем сближении с Землей, приблизиться к ней или отдалиться от нее. Все дело в том, что астероиды, сближаясь с такими крупными телами, как Луна и Земля, из-за гравитационного взаимодействия с ними могут менять свою траекторию. При прохождении близи Земли и Луны из-за из гравитационного притяжения больших тел со временем траектория астероидов может измениться. И, скажем, в следующие свои прохождения, через несколько лет, через несколько десятков лет, он уже может пройти ближе, чем 6 миллионов километров. А когда-то в обозримом будущем приблизится на очень... там. Еще, еще более близкое расстояние. При помощи уникального российско-турецкого телескопа РТТ-150 ученые Казанского федерального университета могут отслеживать и изучать изменения траектории астероидов. Такую работу мы на нашем полутораметровом телескопе ведем. То есть у нас есть группа потенциально опасных астероидов, у которых мы отслеживаем траекторию их движения, и не просто траекторию их движения, для того, чтобы рассчитать траекторию, надо знать их массу. А для того, чтобы знать их массу, нужно знать, из чего состоит астероид, то есть каменный, он железный или углистых ханри. Вот наши, возможности нашего телескопа 1,5 позволяют выполнять не просто наблюдение, по какому пути идет телескоп на небе, но также определять его блеск, получать спектр этого астероида и примерно оценивать, из чего он состоит. Лилета Либова, Александр Юдин, Универньюз. новости на сегодня. Береги себя. Пока-пока.